Глядя на войну, которая сейчас проходит довольно близко от моего дома, можно сказать, несколько сотен километров, я задаюсь вопросом, вот будет победа в этой войне, а она так или иначе будет, я даже знаю, кто победит, это будет конец или это будет только начало? Вот вы как думаете? Лично я считаю, что... Победитель в этой войне, а это не какая-то одна страна, это может быть коалиция, это может быть союз некоторых государств. Ну, конечно же, у них есть лидер, это без сомнения тот, кто больше платит, тот, кто имеет больше влияния, силы и многого другого. Так вот, остановится ли победитель на тех результатах, которые будут достигнуты? Или он пойдет дальше? Посмотрите, сколько горячих точек, посмотрите, сколько болевых точек, я бы так сказал, нынче существует на теле планеты, ну, если верить в гелиоцентрику. Возьмем, к примеру, талибов. Захотят ли с ними разобраться одним махом заодно, чтобы этой проблемы больше не существовало? Возьмите Северную Корею. Захотят ли с ней разобраться одним махом чтобы этой проблемы больше не существовало. Как думаете, насколько велика вероятность, насколько большие шансы развития событий вот именно таким образом, что достигнув победы, потом могут быть нанесены удары по конкретным боевым очагам. И эта победа в итоге изменит этот мир. Целиком изменит этот мир. Я не люблю говорить о заговорах там, о крупной геополитики по одной простой причине. Это есть. Но это никоим образом не отменяет тот факт, что солдат России убивает мирных жителей Украины. Это человек, такой же гражданин. Он берет и убивает. И чтобы мне не говорили там, о геополитике, о каких-то глубоких причинах этой войны, это не отменяет тот факт что на местах происходит. Понимаете? И это не отменяет тот факт, что вы никоим образом на геополитику не повлияете. Вы не повлияете на все те мировые заговоры. Вы просто ресурс. Но на своем уровне вы должны правильно оценивать и воспринимать ситуацию. И ситуация такова, что идет война, и одни люди, если их можно так назвать, граждане своей страны, по какой-то Совершенно банальной, звериной, свиноподобной, алчной, горделевой, пропитанной самовозвышением и какой-то псевдоверой в какую-то особенность свою собственную, некое величие, уничтожают, убивают простых граждан, которые фактически, фактически ничем не отличаются от них. Это не отменяет все тот факт. Поэтому не надо говорить о геополитике, не надо говорить о мировом заговоре, о том, что тут все не так однозначно и прочее, прочее. Это совершенно не важно. Вы вообще никаким образом на это не повлияете. Вы должны воспринимать ситуацию буквально. Но сейчас, в эту секунду, я хочу, чтобы вы задались вопросом. А что будет дальше? Что будет дальше? Будет ли голод? Будут ли рабочие места? Будут ли... Деньги в той привычной форме, которую мы знаем. Не обесценились ли они? Что произойдет в принципе с нашим образом жизни, с нашими привычками, с нашим бытом? С уровнем нашей свободы, в плане перемещения? Всего, абсолютно всего. Это ведь огромный кризис. Это ведь глобальный кризис. Это катастрофа, которая грядет. Война – это ужасно. Это страшно. Это невероятно страшно. Но после войны начинаются последствия. Победа, лично я уверен, это не конец. Это только начало чего-то невероятно грандиозного и, знаете, судя по всему, даже страшного. Потому что я не исключаю огромной иммиграции, я не исключаю голод, я не исключаю... Невероятно выросший криминал. Страшно будет жить. Это не 90-е. Мне кажется, это намного хуже. Значительно хуже. Мы такого еще не видели. И это я рассуждаю с точки зрения позиции, с точки зрения видения будущего. Без применения ядерного оружия. Если оно будет применено, то это уже совершенно другая история. И то, что будет потом... По-моему, этого никто не может предугадать. Ну, только самый худший вариант. Поэтому, знаете, если есть мы слишком подкиньте. Мало ли у кого есть какая, какая, какое-то свое видение того, что может быть в последующем. Но я предполагаю, что после победы победитель, он закроет многие вопросы. В огромной планетарной геополитике он закроет многие вопросы. И он выдавит те прыщи, которые давным-давно. Берегите себя. Будьте умными. Потому что то, что грядет, да, оно меня пугает. Очень сильно пугает. И к этому, что самое страшное в этой ситуации, никак нельзя подготовиться. Потому что, еще раз повторю, все однозначно. Все просто, все банально. Зрите в корень, смотрите прямо на происходящее событие, а информацию получайте из всех доступных вам источников. Только тогда вы сможете сделать мало-мало приемлемый вывод. Так как, конечно же, каждый гнет свою линию, каждый, каждый тянет одеяло на себя, это понятно. Но это не отменяет тот факт, что одни убивают других. По очень банальным причинам.